8 марта и я еду в аэропорт. Лечу в Турцию. Все, я прошла регистрацию. Через час начнется посадка в самолет. Вот, кстати, наш самолетик стоит, который прилетел с Турции. Первый раз полечу от Урал Airlines. До этого все от Azur Air в основном летали, либо от э, авиакомпании Победа. Ну, в основном тоже последнее время от анакс все летали с сережей ну, вот, а сейчас лечу от самара номер, посмотрим оценим бюро, работу оператора как нужно. в самолете будут также кормить в уральских Самар. авиалиниях хотя вообще по сути не должны потому что полет составит менее пяти часов как в том году или два года назад отменили питание на борту которые весь составляет менее до 5 часов. Вот, ну посмотрим. Может быть, хотя бы напиточки какие-то дадут. Я, в принципе, с собой взяла бутерброды. Но на случай, если сильно захочется перекусить, то можно будет попросить какой-то напиток и покушать. Вот. В этот раз я своим правилам изменила. Не стала брать кофе в аэропорту, как всегда. Что-то как-то не захотелось. Взяла чисто водички, минералки попить. И, в принципе, мне этого достаточно. По прилету уже, когда в отель приедем, там yeah. уже будет ужин. Так что я думаю, с голоду не помру. Все, началась посадка самолет. Сейчас, минут, наверное, через 20 уже будем создать. когда бронировала несколько самолетов немножечко промахнулся я с рядом. вот надо было следующий ряд взять там вот свободный есть куда ноги поставить я взяла десятый ряд Тут, конечно сказать, тесновато. вот сказать истомато вот ничего а лек пройдет где-то 350 времени. Соответственно, если вы собираетесь ехать отдыхать, то в ближайшие две недели посещали какой-то из этих стран... А, Италия. Если посещали какой-то из этих стран, то сразу говорю, лучше либо не покупайте путевки, либо если они у вас уже куплены, тогда сдавайте их, потому что вас все равно туда не купят. Ну, я имею в виду на территории Турции. Вот мы прилетели в Турцию. Обалдеть! Первый раз такой полупустой аэропорт вижу. Это можно сказать весь наш самолет. А так всегда народу полно. А здесь буквально еще минут 10 назад было совсем пусто. Сейчас, в принципе, все наши разъедутся с самолета и все. Наверное, опять будет пусто. Ну, сейчас буду ждать свой багаж и пойду к автобусу. Ну вот, прошло буквально, может, минут 7 и я быстренько получил свой багаж как я уже показала вам что народу в аэропорту не так много там по моему прилетел только наш самолет Ну, может быть еще какой-то один самолет и все народу души нет вот, сейчас нам стоит регистрации Подожду. скажут мне в какой автобус идти и поедем в отель поеду точнее я в отель или в Аланию, всегда заводится на эту стоянку, неважно, сезон это, летний, или это еще зимний период. Вот, также стояночка 15 минут. Я, кстати, поняла одно, когда в аэропорту была и говорила вам, почему народу так мало, нас привезли в, в первый терминал, получается. Мы прилетаем второй терминал, а это первый, может быть как-то от этого зависит, что народу было мало, вот, а может быть просто из-за того, что сейчас март и не сезон, поэтому народу не так много, Мы ну, опять же, наверное, из-за коронавируса многие боятся ехать, вот, сейчас, кстати, на улице немного похолодало, я вот вышла в кофте, ну, надо сказать, так прям, это, я замерзла. Вот, когда прилетели, нам сказали, что плюс 17. Ну, сейчас вот пока едем мы. Сейчас уже, наверное, может быть градусов 14, может быть меньше даже уже. может градусов 12. Ну, по крайней мере, в пухте прохладно. Вот. сейчас приедем. Ну, это вот, если кратко, вот так вот примерно выглядит мой номер. Сейчас я вам вкратце его покажу. Уже более подробный обзор я буду снимать днем, на днях. Ну, либо завтра, либо послезавтра. Вот. Я просто сейчас только приехала. Время уже позднее. Сейчас уже идет ужин. Вот, ужин скоро закончится, поэтому я по-быстрому сейчас побегу и покушаю. Потому что весь день, можно сказать... Голодная на нескольких бутербродах вот. Ну вот мне одной достался такой номер Аж с двумя кроватями Одна он двуспальная большая И вот еще одна спальная Так что номер хороший Ну, конечно, немножко напрягается освещение Тусклое Вот Ну посмотрим, как завтра будет при дневном освещении Выглядеть номер Вот, ну все Бежала я на ужин. Надо успеть покушать. Я, кстати, взяла сейф. Сейф стоит полтора евро в сутки. Я оплатила в лирах. У меня вышло 75 лир. За 7 ночей. Вот. Интернет в отеле бесплатный. Wi-Fi это номер. То есть... Номер, номер вашего номера, вот, и ваша дата рождения, вот. а, получается, логин – это название отеля, вот, ну, все более подробно буду рассказывать вам в последующие дни, и показывать территорию, питание, пляж покажу, и еще много всего интересного.